Сегодня я очень удачно приобрела полочку многофункциональную. Она состоит из четырех лоточков ажурных, очень красивых. И хочу я использовать ее под рассаду. Так выглядит схема сборки. Сейчас я открою и посмотрю. Надеюсь, я соберу сама ее. Комплектация полочек выглядит следующим образом. Это 4 лотка, 12 длинных стоек. Четыре стойки короткие в сборе с колесиками и четыре заглушки. Размеры. Так, размеры, размеры. Это будет 580, то есть это высота. А, нет, это 580 ширина. 180 это углубление и 935 высота. То есть метр высотой будет. Собрав, если их из 4 будет метр высотой. Но тут был вариант и... Трех, но я не взяла, 690 это 70 сантиметров. План мой такой, что я хочу поставить в нее уже распикированные какие-то цветочки. Это стаканчики. И высота, если это будет 580, это 60 сантиметров практически. Ну, мне достаточно. Если вот так как на рисунке здесь, я думаю, это выглядит, выглядит совсем неплохо. К тому же она такая ажурненькая вся. Вот посмотрите, такая красивая. Сейчас я ее разберу. пытаюсь собрать. Я разобрала упаковку полочки. Вот здесь видно, что это соединительные трубочки. Вот как раз они 60 соединительные трубочки, которые 60 сантиметров высотой. Это заглушки, скорее всего, верхние, так, заглушки. А это нижние колесики, такие колесики, на которых эта полка будет двигаться. Я думаю, что есть смысл собрать и показать, как эта полочка выглядит. В считанные, прям, в считанные минуты я собрала эту полку. Посмотрите, какая она получилась объемная, интересная. И видите, эстетично она очень хорошо выглядит. Ажурная, красавица. У меня остались вот здесь ножки. Я их, наверное, ставить не буду. Когда будет тепло, я выставлю на веранду. Они сейчас на окошке будут двигаться. И, конечно, не очень подручно будет. Но собирается очень хорошо. Смотрите, какая красивая. И достаточно большое расстояние между полочками. Мне понравилось. Для рассады это будет очень и очень неплохо.